Разрабатывается генеральный план перспективного развития национального аэропорта Минск. Об этом на днях сообщил на оперативном совещании в исполкоме директор аэропорта Дмитрий Меликян. В проекте нашли отражение планы по возведению выставочного центра, гостиничного комплекса, центра бизнес-авиации, скоростной железной дороги, а также новой автотрассы к существующей зоне техобслуживания. Кроме того, предусмотрены перенос авиаремонтного завода и строительство международного логистического центра. Впрочем, концепция развития еще окончательно не утверждена. По словам Дмитрия Мелькяна, объекты, которые появятся на территории аэропорта, повысят привлекательность Минска с точки зрения авиаперевозок. Созданием дополнительных мест для стоянки автомобилей решится проблема с парковкой, которая особенно обостряется в летний период. Центр бизнес-авиации предоставит возможность принимать и обслуживать воздушные суда ангарного хранения. Среди больших перспектив предприятия завершение реконструкции действующего аэровокзального комплекса и расширение площадки для стоянки воздушных судов. Только на этот год объем инвестиций в модернизацию превысит полтриллиона рублей. На реконструкцию действующего аэровокзального комплекса предусмотрено направить 314 миллиардов, из которых 254 миллиарда на закупку оборудования. Также средства предусмотрены на мероприятия по подготовке аэропорта к предстоящему чемпионата миру по хоккею. Еще один проект – строительство нового терминала и второй взлетно-посадочной полосы. Его планируется реализовать с участием китайских партнеров. По решению коллегии Департамента по авиации Минтранса, сроки возведения новой взлетно-посадочной полосы определены до 2017 года, терминала до 2020 года. Общий объем инвестиций оценивается в сумму свыше 4 триллионов. Ранее сообщалось, что генеральным подрядчиком проекта выступит акционерное общество Гродно-Промстрой.